Путин, конечно, токсичная фигура. Путин, конечно, хромая утка, безусловно. Безусловно, для своей элиты, вокруг него вот, вот то, что мы называем элитой, вот это вот паучье гнездо, да, эти пауки в банке. То есть его исчезновение сняло бы большое, просто большую гирю, так сказать, да. То есть это было большим облегчением почти для всех. Почти для всех. Кроме уже тех, кто с ним буквально повязан, кто погибнет вместе с ним. Да? Для всех остальных, разумеется, потому что ну, он, он, он, с ним не будут договариваться. Он абсолютно... С ним связаны руки. Те, кто хотели бы выйти как-то из этого, э, так сказать, тупика, в который Россия себя сама запихнула из этого мешка, да, вылезти наружу, значит, первое, что сделает любой... Условный, повторяю, технический негодяй, который придет на смену да, Путину, кто-то из его, из его людей, там, технический какой-то человек, условный Мишустин, первое, что сделает, конечно, это снимет трубку и попросит связать с Белым домом, да, с, с немецким канцлером Сада, с английским премьером. Ну поговорить чисто, да, что мы, мы вообще хорошие. Ну, мы иногда ошибаемся. Давайте договариваться. Деньги нужны, инвестиции нужны, санкции не нужны. Да, да, да. Что? Ну, давайте, давайте только не, не сразу Крым, да? Давайте как-то постепенно, давайте как-то... Давайте тихонько, давайте в полголоса. Да, вот этого. При Путине никаких разговоров быть не может. Значит, он, это дохлая лошадь, которая лежит на пути. Причем у всех. Причем у всех. Потому что условные сисли бы хотели бы чтобы его марсиане унесли каким-то образом и можно было начать договариваться снова с миром помаленьку как-то по понятиям опять таки да эти условные имперцы патриоты хотят наконец чтобы черт возьми да что мы все что полумеры давайте давай, ядерное оружие есть давайте по настоящему да сумасшедшие настоящие буйные Путин сегодня как-то посередке да еще это ГАГа, понимаете? Да? И всякий, кто придет, кстати, следом, конечно, будет торговать и Путиным тоже. Конечно, конечно. И выполнит решение ГАГского суда прекрасно. Когда будет нужно, в обмен на, опять-таки. И Путин это прекрасно понимает.